После того, как деньги ушли из Binance, нам нужно проверить историю, открыть чек, скопировать текстит код. Теперь открываем приложение TEXCAT. Заходим. Так, в должность заходим. Выбираем пакет VIP5, вставляем наш код, который мы только что скопировали с Binance. Предоставить кнопка, нажимаем. И мы получаем новую должность VIP5. Теперь мы можем работать 100 дней.